Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Венна. Мы продолжаем войну за независимость Японии против сюгунадских э, восставших повстанцев. И у нас сейчас будет битва с Санами Акиори. Аки -ор... Аки Прошу прощения, очень сложно выговорить этого мужика. Это последние войска, если не ошибаюсь, Идза. И, соответственно, мы... А, нет, Йода. Йода, мы должны их добить. Да, У меня к тому же сейчас в распоряжении мощные Гатлинг Машингс, которые я недавно, ну как недавно, сравнительно недавно построил, и которые прибыли уже на поле боя. К сожалению, к основным боевым действиям они не успели присоединиться, но сейчас они смогут все равно себя испытать в бою. Кемпионы просвещенных государей, в общем-то, что-то там делают. Начинаем сражение, засуха, пулеметы Гатлинга и враг прямо перед нами. Но вроде бы, не, ландшафт вполне-вполне добротный, меня он вполне радует. Так что, <coughs> ничего плохого в этом я не вижу. Можно было бы где-нибудь даже, наверное, по центру прям поедем вообще без каких-либо намеков на какие-то, не знаю, маневры. Просто поедем вперед посредине. Плюс у нас к тому же командующий данной армией это Инабе Норидзаны. Это один из элитных наших республиканских э, гвардейцев. То есть вообще прям элита при элита. Элитнее данных отрядов нету больше нигде. Вы можете сами посмотреть, сколько у них меткость, сколько перезарядки, сколько остальные. Навыки, То есть очень-очень-очень мощные солдаты. Меткость у них просто максимальная по дефолту. Сегодня, сэр, ну что, мы атакуем. Враг, я смотрю, не собирается к нам идти навстречу, хотя у него есть кавалерия. Да, не забываем об этом. Это очень важный момент. Потому что кавалерия нам может все равно очень неплохо врезать, если она удачно влетит. Например, сейчас моя пехота будет стоять на холме, который просто не дает... Обзора никакого. Если врагу довольно сильно повезет, он может, в принципе, спокойно порезать моих гвардейцев. Ну, конечно, гвардейцы не будут уничтожены, но они будут сильно побиты. С обычной тоже пехота будет побита. Так, интересно, какой рейндж у моих пулеметов? У них range написано 250. То есть это можно сказать два раза дальше, чем у моей пехоты. Так что надо еще где-то вот до сюда, наверное, ехать. Вот до сюда давайте-ка. Везем пулеметы Гатлинга. И будем их разворачивать. <coughs> Давайте вперед. Ну хотя нет, все равно далековато будет. Да, далековато будет. Вот, наверное, здесь уже будет прямо то. Прямо то, что нужно. Давайте-ка здесь устанавливаем пулемет. визить секундочку Прошу прощения за отлучку небольшую. Продолжаем наступление. Ну что, первое испытание пулеметов Гатлинга. Экспериментальное оружие в Японии. В действии. Разворачиваем их. Все равно не хватает Рэнджа, однако противник сам подходит. Сам противник подходит и он сейчас будет атаковать. Видимо, их устрашило наше оружие. Как вы понимаете. И они сейчас поплатятся за это. Огонь из всех орудий. Огонь, огонь, огонь. Вы только поглядите на это. Просто сплошные убийства. Давайте, больше меткости. Holy щит! Это просто без шансов. Враг был уничтожен практически молниеносно. Да, устрашающее оружие. Не зря в свое время доктор Гатлинг изобрел данное орудие, чтобы предотврач... предотвратить следующие войны, которые могут возникнуть. человек у нас потеряно враг потерял абсолютно всех и он был уничтожен таким вот нехитрым он просто вообще оружием скажем так он был уничтожен полностью так ну что у нас тут есть а, ниндзяка? давайте-ка посылаем его дальше я не знаю куда уже потому что просто всего противника не осталось никаких войск кстати я тут уже ход один прошел Взял уже командующего, врага украл. Я думаю, что этот командующий нам пригодится, хотя сейчас уже их у нас целая куча. Если посмотреть, да, их очень много. Все должности уже заняты давно. Плюс у нас теперь появился еще один командующий, которого надо тоже раскачивать потихонечку. Ну ладно, я думаю, что найдется ему место в нашем войске. Давайте тем временем нападаем на вражеского командующего. Он, конечно же, убегает. И он делает так, что его замок остается вообще без защиты. Поэтому мы его захватываем без проблем. Ну что ж, все, все. Вакаяма был разбит. Эти ничтожные насекомые исчезли с лица земли. И разве что тут остались только а, вакаямовские повстанцы. Но это одни Синсен... Ой, блин, Синсенгуми. Сюгитай Синсенгуми, боже мой. На кого я только не наговорил, да? Сюгитая, которых бы нам, конечно, переманить. Но я так понимаю, мы переманить все равно не сможем. Почему? Потому что у нас нет агента специального. А, По-моему, как раз таки Сюгитая у нас и нету, которого можно было бы использовать ради того, чтобы переманить вражеские войска. Только они умеют переманивать. Гейши могут переманивать только командующих. Так что нам придется довольствоваться тем, что мы имеем. То есть без Сюгитаев мы будем дальше воевать. Давайте-ка выносим легендарное Додзи Или оставим его Давайте хотя оставим, какая разница Все равно эта провинция находится очень далеко От основных полей бо боев Поэтому Она просто не повлияет ни на что К тому же тут конечно нет никаких минусов К другим Скажем так э Развитием Другим, точнее Политикам развития Например анархизму и поэтому данное здание просто безвредно. Оставляем его как есть. Теперь у нас очень большая территория под контролем. Сами видите, север остался под контролем Сёгуна, а юг и центры под контролем анархизма. Ну далее сейчас у нас тут не... это немножко еще подождать и будет битва между нашими войсками и Сада, которые движутся к нам навстречу. Похоже, что он намеревается с нами повоевать. Я не против это устроить, потому что, тем более, у меня тут очень большая армия. Мы нападаем, наши пушки присоединяются, и присоединяется армия сада. <coughs> Давайте-ка устроим эту баталию. Правда, перед этим, простите, я немножко еще кое-что сделаю. А сделаем вот что. Попробуем, наверное, отвлечь внимание. Если... Будет лишняя возможность передвигаться. Но вот мне интересно, если я отвлеку внимание, армия они смогут воевать со мной вот именно в осаде или нет. Так, сейчас это мы узнаем. Деньги даже если сейчас в пустую потратил, я в принципе, нет, как сказать, не жалею. Главное, что просто нам удалось бы сейчас без них воевать. А нам удается без вражеских войск воевать, что очень забавно. И поэтому мы захватываем данный город, а враг остается на улице. И мы практически вот прямо перед его носом захватили его базу и на следующий ход я так понимаю враг не сможет ходить и я тогда смогу собрать армию снова свою вместе с пушками вместе с армией которая находится в гарнизоне и напасть на сада вот этой прям очень большой армии при этом я буду диктовать свои условия надеюсь так оно и произойдет потому что это будет реально круто это будет очень очень очень для нас хорошо и сада вот вот будет окружен Потому что уже наши войска движутся на его следующий замок, город. Который наверняка пустой. Так что усада, можно сказать, территориальных э, каких-то провинций в Японии, можно сказать, почти и не осталось. Сейчас мы уже их возьмем все и захватим. Буквально одним вот таким вот мощным натиском со всех сторон. Так, вот я хотел бы эту провинцию на самом деле оставить без контроля, но тут... Но тут будет недовольство идти, минус один, да? И при этом я не смогу никого нанять на следующий ход, так как у меня просто на всю вот эту крепость была поломана. Так что придется либо кого-то оставить, либо отменить налоги, но... Налоги не хочется отменять, а ставить можно было потому что у меня много очень линейной пехоты старой, доброй. Которая сейчас может только, конечно, контролировать провинции, следить за порядками. Так, ну что... Идем вперед нашим ниндзякой тоже. Пускай он, наверное, атакует вот эти вот войска Сада. Они, конечно, бомжатские по полной программе, но они могут нам все равно навредить. <связать> Смотрите сейчас вот какой еще есть момент. Уже заканчивается осень. Это период времени, когда нам нужно очень быстро атаковать врага, пока есть такой шанс. Потому что зимой уже будет атака ну, крайне жесткая, как сказать, крайне больной для нас. Так, тут был где-то Мацумея. Я прям как раз на него наплыл, но, к сожалению, он приплывет все равно мимо меня. Так как я просто навсего не успеваю его догнать. Ну, правда, на следующий ход я его смогу догнать, но я не смогу его атаковать. Все равно он приплывет дальше, потому что он отступит мгновенно. Так, тут еще корабли Мацумея. Атакуем их. Автобоем даже уничтожаем. Не хочу я сражаться с ними. Так, у меня тут два корабля. Один, правда, я смотрю медный, но это всего лишь навсего Канрин Мару с 12 пушками. 12 пушек меня уже не устраивает. Давайте-ка мы эти два корабля прям топим. Причем можно было бы потопить даже деревянный корабль. Давайте-ка его тоже потопим, потому что все, к сожалению, деревянные корабли уже не актуальны. Все адмиралы, которые были с деревянными кораблями, они будут, к сожалению, аннигилированы. Но если это сказать более правильно, то они будут просто... Расформированы. Так, наш тем временем броненосец варер. Все дальше идет к данному перешейку. который я хотел занять. Плюс у нас здесь нанимается коттедс. Я думаю, что еще можно было бы один нанять. Смотрите-ка, вы уже набрали максимальное число бойцов в этот отряд. То есть я больше не могу нанимать Катецу. Вот такой вот номер. Он нам дает игра... То есть говорит, что все, хватит нанимать котец. Котецу очень мощные корабли, и это просто имба. Против японских кораблей. Ну ладно, что ж, не будем тогда больше брать котецу. Так, тут у нас садовские корабли мы видим. Давайте-ка мы до них сейчас доплывем и атакуем. Тут мы занимаем перешейк. Отлично. Ну, точнее, как сказать, этот пролив, наверное правильнее будет потому что ну по сути это как пролив выходит раз уж игра не позволяет оплывать вокруг там в океане где-то да, в японском море уже в открытом то это получается по сути пролив такой своеобразный Ну, атакуем сада сада что интересно не отступает то есть сейчас мы сможем в принципе своими коттедси ему просто надрать задницу давайте так и сделаем Подождем, конечно же, дождь меня не устраивает никогда. Так, ну что, наши два мощные катетсы будут стоять посредине. Атаковать а два оставшихся корабля. Один медный, а другой у нас, соответственно, железный. Я думаю, что будут помогать. Ну, правда, как они будут помогать, если у сада, по-моему, есть разрывные снаряды. Хм, очень интересно. Будем, наверное, поджидать тогда, да? Давайте вплывем все вместе сначала. Как только мои корабли начнут стрелять, враг все равно будет вынужден подойти к нам. Он будет вынужден подойти, тогда я разверну свои вот эти два корабля по бокам. И они начнут вести огонь своими разрывными, то есть вместе с Котетсу. И враг просто будет уничтожен до того, как он даже подплет достаточно расстояние, чтобы вести огонь. Это все в теории, конечно же. Кстати, что интересно, смотрите-ка. Видимо, теория о том, что медный корабль быстрее плывет, чем железный в битве, это верно. Мы видим, что он гораздо быстрее плывет. Все-таки и вправду есть какой-то плюс от медной брони. А я-то ожидал, что нету. <смех> Оказывается, я ошибался. Ну, наконец-таки я это проверил. Эту теорию. Это очень хорошо. Ну что ж. Ну что ж, мы уже подплыли на достаточное расстояние. Враг начинает сам уже к нам плыть, как вы видите. Котецу начинают разряжаться. Хорош. Ну, конечно, эти снаряды, понятное дело, не дают никакого вообще толку в битве. Разворачиваем наши корабли по бокам. Вот очень интересно, как будут э, воевать наши корабли. Так сказать... А, железо против разрывных снарядов Мне бы, очень было бы любопытно На это посмотреть Опаньки Вражеское судная уничтожено Ну что Начинает у нас действовать Каюмару Начинает тоже вести огонь Мы давайте-ка поможем своим Так сказать своей батарею И по-моему нет Все таки у них нету разрывных снарядов Никаких Да у них нету разрывных снарядов Значит плывем ближе Включаем разрывные снаряды. И давайте-ка ведем огонь. Ух, это было просто больно. Огонь из всех орудий. Кайомару сильно страдает. Он начинает гореть. Но он все еще правда живой, что интересно. Ведет огонь по котецу, но котецу вообще не убиваемые. Им просто насрать на его стрельбу. И все. Кайомару сдается. Отличная победа для нашего флота. Причем у них не было разрывных снарядов. Надо заметить. Так что, по идее, битва была 50 на 50 на самом-то деле. Просто они даже подойти не смогли. Мне, наверное, очень сильно повезло, раз уже взорвались прям все корабли. Кроме одного Кайомару, который был потоплен. Так что, скорее всего, победу можно просто даже списать на везучесть. Везучесть и все. Что тут еще скажешь? Так, ну что, вот тут интересная ситуация. Получается, где тут интересный перешаг заканчивается? А он тут вообще очень далеко начинает уходить. То есть, вот этот пролив, это вот самый, самая такая точка удачная, где можно встать. Дальше уже встать не будет невозможно. Так, и что, я не смогу встать в два ряда? Или смогу? Нет, не смогу встать в два ряда. Мне придется все равно все равно разделять на четыре ряда. То есть вот так как-то встать мне придется. Да, встаем вот так тогда. И ждем врага. Все, наша блокада наконец установлена. Хотя уже навряд ли будут какие-то прям, ну не знаю, сверхмощные действия от моего врага. Потому что ну, уже видите, насколько мы их разбиваем. Что они могут? Они ничего не могут. Мы их просто уничтожаем. В этих провинциях уже полностью почти все ушло в а, проанархическую армию. Но тут, правда, еще пока есть проблемы, но тут, правда, уже, да, все становится на свои места, все лучше и лучше со временем. Поэтому можно тоже отсюда уже выводить войска, некоторые убирать войска. Так что и прибыль у нас начнет э, тут тоже доходить до каких-то неимоверных пределов. Да, тоже убираем вот этого мужика. Э, в центральной провинции Сёгуна в, э, в предыдущие несколько ходов в Кадзусе. Также все лучшая и лучшая ситуация для нас. Уже на следующий ход будет плюс 7 довольства. Так что можно убирать ну даже наверное, практически всех ополченцев. Убираем их. Остается всего лишь один ополченец с копьями. То есть уже 18500 прибыль. Громадные прибыли у нас. Однако в нашей центральной провинции, которая по вооружению, тут, к сожалению, ничего лучше не становится. Потому что модернизация здесь очень большая. Так как здание, конечно же, также влияет на модернизацию очень сильно. Сами видите, какие тут здания у нас построены. Так что уводим. Давайте-ка пушки. Ведем их на фронт. У нас тут еще три пушки. То есть у нас тут прям сейчас такая большая артиллерийская будет батарея. Так, ну эта артиллерийская батарея бесполезна без войск. Так что нанимаем еще и войск одновременно с этим. Давайте-ка берем республиканскую пехоту. Так, ну эта провинция, конечно, пускай пока остается. Так как она есть. А тут тем более, что у меня еще и да, отряд такой хороший сидит. Тут еще три отряда у меня, пехоты. Ну, это небольшие потери для нашей армии, четыре отряда пехоты, потому что все равно такое количество пехот, это, ну, очень мощное войско все равно, несмотря ни на что. Так, ну что, <coughs> наши войска в центральных провинциях можно, наконец, уже переводить на другие фронты. А, тем более, что довольство вот тут начинает расти. Ниндзя, конечно, тоже мы переводим на север, потому что теперь они здесь бесполезны. Идите на север, будете там выполнять свои задачи. Так, э -э можно заняться наконец-таки уже гражданскими технологиями, гражданским развитием наших провинций. <coughs> <coughs> Все-таки настает постепенный мир. Э -э уже наша армия настолько сильна, что оно ну, просто военное дело развивать бессмысленно. Сами видите, враг в беспорядке отступает, он проигрывает сражение с все, и его армия не отличается большой, большой боевой способностью. Так. Ну тут да, давайте войска все соединяем и послаем наконец-таки уже наверное, на Синдая. Потому что тут уже все лучше и лучше, 8 отрядов можно аж вывести. То есть, вот это вот это... Шесть отрядов, плюс еще вот эти два отряда. И возьмем еще сюда, сейчас агента закинем. Обучать войска. Все, идем на север. Заходим, захватим сейчас вот эту провинцию. Скорее всего, до следующей мы дойти не сможем, но это в принципе не важно. Главное захватить вот эту провинцию. Потому что мы будем преграждать путь войскам сендая С севера. То есть они будут ударяться в эту провинцию. И будут вынуждены так или иначе воевать в ней. А там у меня будет хорошая армия сидеть, Поэтому беспокоиться будет не о чем. Так, ну да, наш генерал здесь нападает на войска сада, которые где-то прошмыгнули, видимо, мою оборону и прошли в тыл. Но они не учли, что у меня тут генерал еще с войском расположился. Так, э -э, в ИГИ можно тоже убирать армию. Да, можно убирать. Все тут уже будет нормально через ход. А, вся наша мощная армия вместе с пулеметами Гатлинга также идет на север. Всё, все идут на север в данный момент. В принципе и нашему а, верховному вождю тоже рекомендовано двигаться на север. Берем ему еще сейчас агента, перекинем обучать войска и давайте-ка идите на север. К вам еще присоединится новый военачальник наш. Сога татацуки татацуаки, блин, как бы его правильно назвать, да, татацуаки. Так. Ага, тут у меня Мацума -нака и Накаии. Ну, Мацума -нака и Накаи, благодарю тебя за большой вклад в наш флот, адмиралтейство и все остальные сферы военной деятельности. Я думаю, что если была бы возможность, я тебя бы перенаправил в наши... Развитие флота, ну как сказать, да, ты бы стал министр по делам военного флота, наверное, или как сказать, да, военный министра флота. Я бы тебя так и назначил, если была бы возможность, но, к сожалению, мы тебя просто списываем, и я надеюсь, что ты все-таки станешь в будущем нашим министром по военным делам. Интересно, Мацумея на Кей не издал никакого звука. Возможно, и вправду мы его просто списали. Это я. Я этому очень-очень-очень рад. Если мы его просто списали, а не убили. Ну. Пускай так оно и произошло на самом деле. В общем-то, наш флот под. Великой, как сказать, под великой безопасностью. Данный человек. Наверняка бы сделал все для того, чтобы наш флот выдержал любые несгоды перед годами войны. Так, ну что, будем, наверное, на этом заканчивать постепенно. Но перед этим надо все равно пропустить ход, дабы что-то произошло и сохранение было. А то произойдет, как вот в начале этой серии, мне пришлось про проходить еще пару ходов, чтобы произошло сохранение. А вы этого так и не увидели, потому что просто навсего прекратил запись в этот момент. Так, тут тоже уберем, давайте-ка, э, обычных ополченцев. Ну, это, в принципе, тоже можно убирать постепенно людей, например, э, например, снайперов, потому что снайперы уже, в принципе, тоже не нужны. Но они нужны, на самом деле, все равно сражения, но они крайне, как сказать, малопригодны для сражения. Они просто только начинают битву, а дальше они уже бесполезны. Дальше уже вход идут у нас обычные стрелки. Там, не знаю, может быть, какие-то рукобашники, если бы у нас была возможность нанимать все гитаров, я бы их нанимал. Но у нас нет такой возможности, так что я их и не беру. Давайте посмотрим, сколько, сколько у нас, кстати, уже территорий. У нас 57 территорий, 57 провинций под контролем, и нам надо захватить всего, у нас всего еще 8, и мы сможем одержать победу над врагом. Ну, давайте пропускаем ход. Сендай, все идет дальше. Сендай у нас, кстати, плывет еще и к нам в тыл. Это неприятные новости. Надо нам будет все равно с ними сражаться, значит. Опа, а тут на нас напали. Ну, точнее, проходили мимо, мимо Мацуме. Он попался как раз на моих британцев, которые прямо их ждали к себе в руки. И они будут за это уничтожены. Но это произойдет в следующий раз. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока. Удачи!